Facebook и Instagram заработал обновленный процесс подтверждения аккаунтов. Для подачи заявки на прохождение верификации необходимо заполнить форму. Ссылка на нее будет в описании под видео. Facebook заявляет, что сделать это стало проще, благодаря большей прозрачности того, что требуется для получения значка подлинности. В Форме теперь нужно Указать, для чего нужна верификация, профиля или страницы. Подтвердить идентичность личности или компании, предоставив документы – это может быть паспорт, водительские права, налоговая декларация, карта социального страхования, устав корпорации, недавний счет за коммунальные услуги. Достаточно одного из этих документов. Необходимо выбрать подходящий вариант из следующих категорий – СМИ или медиа, государство и политика, спорт, мода, музыка, представитель шоу-бизнеса, геймер, создатель цифрового контента, блогер-инфлюенсер бизнес, бренд, организация или другое. Также нужно указать страну или регион, где страница или профиль наиболее популярны. Дополнительные опции. Это новая часть формы. Теперь пользователи смогут описать свою аудиторию, указать причины, по которым эти люди подписались на их страницу или профиль, а также их интересы. Здесь также можно привести другие имена или названия, по которым известен пользователь и его бренд, включая имена и названия на разных языках. Наконец, пользователи теперь могут добавить 5 ссылок, которые доказывают, что верификация профиля или страницы отвечает общественным интересам. Проплаченный или рекламный контент рассматриваться не будет. Согласно правилам сообщества и условиям использования заявку на верификацию могут подавать Аккаунты, представляющие зарегистрированный бизнес или организацию, реального человека публичный аккаунт с биографической информацией, фотографией профиля, заполненным разделом «Обо мне» и минимум одной публикацией Аккаунты с уникальным присутствием, питомцы также допускаются. Аккаунты, представляющие хорошо известные бренды, организации или личности. При этом один человек может подтвердить только один аккаунт, за исключением разных языковых версий. Facebook также советует владельцам подтвержденных аккаунтов Facebook и Instagram включить двухфакторную аутентификацию в качестве дополнительной защиты против хакеров. Кроме того, им следует помнить о возможных попытках мошенничества и выдачи себя за другое лицо.